Соседки сегодня утром у подъезда решили подколоть меня. Тяжело, наверное. одной без, без мужика-то. Решила их добить. Да нет, мне ваших хватает.